всем привет сегодня я расскажу вам про выкачку выкачка используется для увеличивает мощность вещей на 100 все вещи кроме сумки и плаща использовать выкачку можно нажав на shift O. вот этот вот кружочек Выкачка может быть использована для повышения мощности вещей, когда вы ходите в Проклятые подземелье или сражаетесь на ЗВЗ или в Аваоне. Выкачка стоит примерно 5000 серебра одна штучка, для того чтобы взорваться пробафоться выкачкой нужно их 10 штучек выкачка также дается за задание гильдии за испытания гильдии Также ее можно добыть в локациях в каком-то из этих трех местах на карте. Точно не знаю. Если вам эта информация была полезной, поставь лайк.